Итак, друзья, вы, конечно же, помните моего первого учителя по баллайке Андрея Витальевича Родионова. Так вот, у него сегодня день рождения. Давайте все вместе пожелаем ему крепкого здоровья, треугольных успехов ему и его ученикам. Я думаю, будет очень приятно, если вы подпишетесь на его канал, ссылку я оставлю в описании. Ну, а для вас в честь этого события мы с Андреем Витальевичем сыграем дуэтом. Mm-hmm.